всем привет друзья сегодня сделаем крутое приспособление для домашнего хозяйства у меня есть куча металлолома поначалу хотел сдать в чермет но глянул как поднялись цены на металл и решил оставить для своих проектов сегодня сделаем самоделку из профильной трубы и в основном размер трубы будет 40 на 40 миллиметров отбираю 5-6 труб и затаскиваю в мастерскую кстати, в процессе видео будет конкурс, поэтому смотрите внимательно и выполняйте задание, ведь приз будет достойный. Готовлю инструмент защитные очки и сначала отторцую все смятые края. Чтобы удобнее было работать, решил зачистить ржавчину. Тут отлично помогает коралловый диск. Брал на Алиэкспресс. На него есть, кстати, ссылка в описании. Он довольно хорошо чистит металл. В мастерской туман, поэтому быстро переезжаю на улицу и продолжаю зачистку. Профтруба готова к работе. Первые отрезки будут в полтора метра. Нужно две заготовки. Делаем разметку и отрезаю болгаркой. Далее три отрезка по 40 сантиметров. Затем нужен кусок уголка. У меня он 25 на 25. С одного края делаю примерную разметку в виде пилы. И затем вырезаю при помощи ушей. Еще пару отрезков профтрубы по 130 сантиметров и можно включать сварку. Сварив основную раму, теперь нужна труба. Диаметр трубы у меня 26 мм. Потом надо еще одну трубу, только большего диаметра, чтобы она заходила как гильза. Сверлю отверстие в раме. Сначала десятым сверлом, а потом расширяю на 26 миллиметров Так, друзья, смотрите, лайфхак. Поехал на рынок, купил коронку биометрическую по металлу. но ну, чтобы пройти профильную трубу, у нас получается заготовка вот эта, диаметр 26. 26 не нашел, купил 27. Ну, даже лучше, с запасом. Хвостовик не стал брать, он стоит дорогой. У меня есть хвостовик от других коронок, тоже вилковской но по резьбе хвостовик не подошел, что я сделал, загнал туда болт, если присмотреться, там болт, срезал шляпу, нарезал насечки, все, затянул в шуруповерт, чтобы коронка не прыгала, пришлось сначала пройти дерево в тисках, сейчас закрепил струбцинами и вот прошел отверстие насквозь, это такой колхозный вариант, но рабочий. Далее вход идет уголок 45 на 45. Из него сделаем что-то в виде кольев. Отрезаю 4 куска, делаю разметку и довожу до ума уже потом в тисках. Привариваю сверху втулки, а затем собираю всю конструкцию. По краям трубы сделал отверстие и зажал болтами с барашками. Затем отрезал лишние трубы и уже покрасил. У меня есть хороший мангальчик. И вот для него заготавливаю дровишки. И мое самодельное приспособление отлично поможет удержать бревна на весу для распилы бензопилой. Диаметр рабочего бревна тут примерно 30-40 см. Но по факту размер такой, который вы сможете поднять в одного. Я в основном больше 30 см не беру в дрова. Кстати, вы можете выиграть вот такой наборчик бит и насадок DeVolt. Условия просты. Поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать комментарий под данной самоделки, что добавить, что доработать или как пилите вы дрова. Главное, чтобы было связано это с темой. Через 10 дней будут результаты конкурса и доставка за мой счет. А так на мой взгляд, приспособление получилось довольно хорошее. Работать удобно и быстро. Так что пишите свои мысли в комментах, всем желаю хорошего настроения, всем удачи, скоро увидимся, всем пока-пока.